Ду -ду -ду, ту -ду -ду, Ду -ду -ду, ту -ду -ду, Ду -ду -ду, ту ту ту ту мы ту ту ту ту ту ту ту веселимся. ту ту ту ту ту ту ту ту